микрофона марта сегодня мы будем значит снимать э, где я футлейстер сержант и я буду помогать стажеру пройти собеседование как он типа пройдет собеседование вот да -да. так да О. так как сейчас посмотрим убийство персонажа другого игрока совершение режима айчи э, нет ты э, должен написать э, не персонажа просто если ты хочешь можешь написать персонажа если хочешь напишу э, игрока не надо все это вместе написать ну да в принципе ты правильно написал аж аж что такое из ну из из -e. э э э это как э где ты это взял ага. ну это типа убийство вроде я я забыл там это вроде бы в режиме это как нон-РП. Походу. <вот> ну, типа, ты не <плод> должен говорить, что такое ESC. Просто <плод> тебе на это забьет. Там вроде бы еще спросят, что такое. А, да, что такое ППС <плод> и что такое ДПС. Так, БПС. ППС Ну, а что... ППС так, это а... наша служба, вот это вот Ну, а э я знаю Ну вот, смотри, ППС переводится как Патрульная постовая служба Давай я тебе даже напишу Возьмите, я думаю, что вы не посадите сам И вам с менять свои Ладно, ну неправильно напишу, но ну ладно Вот, Я <звы> <звы> служба А если у тебя спрашивают ДПС? Это дорожная служба. Вот так вот. И еще там, короче, ты должен будешь не писать это в чат обычный, а в голосовой чат говорить. Типа запомнить все слова. А ну-ка выйди. Да мамуха. А у а меня нет. Сейчас я быстро. Стой, то есть, вот это нужно рассказать в чат или э, в голосовой. в голосовой, в голосовой. Если тебя спрашивают, какой FPS или DPS, ну ты должен ничего оба запомнить, потому что тебя по-любому спросят. А можно не пользоваться ч -ч чатом, а просто им все сказать в голосовой. Нет. Это так надо. А, да ищу. И еще поменяй себе ник в Советской Фракции, как Денис. Ну, как бы у тебя сейчас выше барашка, барашки пропадают. ты как только заходишь куда-то, напиши в общение какое-то слово, потом нажми на свое имя, но, лучше напиши какое-то слово в общем. Не Вообще не это нет. Так, это все... так. Ну, а, что а чтобы общаться, нужно выполнить а, несколько. А, а, все. Да, 10 минут ты должен а... был сидеть. Ну короче потом ты должен найти себя где-то. Да, ну, я не надо. напиши, что напиши что сообщение. Что что я думал, ты я не знаю. Я не взорву нет. этот косяк, просто чтобы я смогу суть. Всё. Поставим. А, у что -то? Ну, что что? Ну, нужно редактировать профиль, да? Э, нет, не просто профиль, а э, вот. Теперь смотри, нажми на э, свою демку. Демку покажи. Ты <Смешно> сейчас. <Смешно> смотри, ну, это... <Смешно> Стёра, можешь замолчать, пожалуйста? А. -а, -а, -а. Ссыша, замолчи, пожалуйста. <Смешно> сейчас. Да, вот советские фракции. Э, вот, нажми на себя левой кнопкой мыши. И тут Ой. настроить, настроить профиль. Ой, правой кнопкой, правой. Настроить профиль. сервера, да. И теперь, никнейм, поменяй себе, какой у тебя сейчас. И еще поставь себе УВ в самом начале. Ну ладно, оставь так. Пушной, все. Теперь... Слушай, зачем УВ? УВ это когда ты будешь сержантом, забей. Будешь сержантом, напишешь. УВ это типа... Увлечение, что ли? Ну, короче, увы, это надо так писать. Как в армии. Все, теперь у тебя сохранилось. Так, смотрим. М -м -м, так, надо перезайти. А теперь напиши еще раз какое-то сообщение. Все, а теперь у тебя написано ник. <звы> <звы> <звы> да, вот, Денис Пушной. Так, что мне там отправили? О! Это, пойдешь со мной на зачистку города мы Не, я сейчас не пойду, если не мне, ну да. На тренировку надо идти сейчас. Окей, давай. Вс, давай, пока. Все, давай, Удачи давай. тебе. Спасибо, и тебе, Толя. Так, ребята, мы вышел из игры, но ну, а мы пока что пойдем на зачистку города. Вот, э, вот, вот, а он, получается, э, э, ему в конце дал. Thank mm -hmm. you. Вот, один, все, старт, один. Ну что ж, ребята, на этой прекрасной ночи мы заканчиваем этот недлинный ролик. Да-да, все, всем пока-пока.